Ладно, давайте там подтягивайтесь Подтягивайтесь пока Давай. Так не начнем Там какую-нибудь перекличку Я тут, давайте пока устроите Я пойду перекулю Наверное начнем Минуток через несколько Давайте хотя бы несколько людей то познаберется Что мы там полторы минуты как бы в эфире вот. Начнем Начнем чуть Чуть спустя минуту. Несколько подождем. Давайте пока. Мы здесь. Я тут. Я такой-то. Я здесь. Да? Какой-нибудь там коммент киньте? Я пока перекурю. Зато что-то ради одного человека распинаться вообще. Не горят глаза. Что там затягиваешь? Нет? Да всем пуху. О, я не пришел. Давайте, давайте, сейчас через пару минут начнем. Раз, два, три. Уже хорошо. Уже хорошо. <клышит> давайте. Что там? До пяти минут, пять минут. Будет сначала трансляция и, наверное, приступим, что. Ну, пока всем всем присоединившимся. Добрый вечер. Добрый вечер, да? Всем здрасте. Сейчас потихонечку. Ну давайте. Давайте, в принципе, начнем, что. Что тянуть-то? В принципе, сейчас сначала водные данные, да? Все-таки пилотный выпуск, как я и обещал, пилотный выпуск. Вот. В этом плане, я думаю, ваши комментарии мне помогут потом э, уже сделать полноценный э, YouTube контент. Но сначала, всегда же во всем должна быть какая-то водная часть. Вот, предыстория. Предыстория и предвкушение. Вкушать это все дело будет салат, там, светофор, да? Красненький, зелененький. Лучочек, там, помидорчик, да? Потом сачела, сачела, да? Вот, пюре не с котлеткой, но с курочкой. Вот, такая, такая водная часть, хлебушек обязательно. Вот. Ну и, соответственно, естественно, куда уж без стопоридзе, стопоридзе. Вот, надеюсь, собственно, то, что и планируется. Уже, наверное, с год, как э, мне э, один мой подписчик все намекал, давай, говорит, э, в одно лицо, одну бутылку и рассказывай. Я там все что-то титим-ятим занимался, все думал, думал, ну, попробуем, попробуем. Говорят, заходит. Ну вот, э, теперь примерно как это все в голове лежит, потом, походу, оно еще отработается, отобьется. Как это все будет выглядеть? Вот это именно концепция. Один человек, одна бутылка и один ролик. Здравствуйте, уважаемые!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 как это все у нас поподробнее выглядит. Соответственно, уже в основном, уже не в пилотном выпуске, если этот контент будет выпускаться, я подготовлюсь лучше и как-то историю из завода и этого всего погуглю поподробнее. А так как у нас пилот, и трубы горят. Поэтому все таки приступим очень крупным шрифтом. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Ему-то всего лишь чуть-чуть, всего лишь бутылочку. И да, я знаю. Я лох-педальный, после первой не закусывают. Но кто сказал, что она первая? Продукт оф Раша, The Capital of Great Britain, Что такое? Нет предела. Каролина Рипер, оказывается, на Азоне продается. Можно взять. Вот там сухие стручки, я не знаю, насколько они будут жесткими, адовыми, но сам э, перец Каролина Рипер <coughs> это самая адская хрень. А там именно вот несколько сухих стручков. Надо будет как-нибудь заказать. Ну, просто сухие перцы, жрать это вот, ну, беспонтово. А вот как-то придумать под них блюдо, с другой стороны, можно сделать в любой кулинарный ролик, который я буду снимать, делать две версии одного и того же блюда. С Каролиной, и риппер, и без. С добавлением перца или без. Блин, надо, надо было еще это, для полного антуража, какой-нибудь какой таз, таз поставить, чтобы как эти э, греческие императоры вот так кости скидывать. О, расскажи шутку. Эх, про то, как дед насрал маршрутку. Сейчас, давай, давай, давай сейчас расскажу, сейчас нальем, давай попробую сейчас, ну что, из, из своего, можно есть из своего, и старого, вот когда в это, в 2000, не знаю, по-моему, в восьмом году я пробовал выступать на стендап-вечеринках, вот это заходило, вот, на, на разных открытых микрофонах, Ну давай сразу несколько из того, что старого помню, что тогда заходило, аудитория там тоже была там 50-70 человек такое, она заходила тогда, ну типа вот это в стиле онлайн. Э, персонал двух палочек не может более двух раз за ночь. Типа, ну, тогда это заходило, сейчас не знаю, но ну, тоже вроде неплохо. Вот. Или тоже э, из, из своего же стендап-монолога, который тоже тогда заходил э, в, в те годы. Вот. Э, у нас у мужчин принято говорить девушкам, что они нам нравятся. А что, если поступать немножко по-другому? Вы представьте, вот так подойти и сказать, девушка, я наблюдаю за вами в этом кафе уже полчаса, и вы мне не нравитесь. В моем случае исход одинаков. Что я скажу, нравитесь, что не нравитесь, просто в первом случае я потрачу больше времени. О, кстати, сразу вспомнил из этого же монолога. Я понял, почему. Ну, тот монолог назывался. Ну, он как не назывался, у него там техническое название было, да? Давно не было женщины. О, я, я понял, почему монахи, почему монахи ходят в длинных рясах. Есть же какая-то связь, да, что у котов от отсутствия длительных, ну, от, от длительного отсутствия половых актов, от отсутствия длительных половых актов у них яйца пухают. Вот. И поэтому я понял, почему монахи ходят в длинных ясах. Вот. что сказать, ты дурак? Mm -hmm. Ты дурак. Mm -hmm. Да? <смех> вот. Такие там дела. Может, что-нибудь свежего. Блин, а свежее оно где-то в телефоне там сохранено, а я как бы через телефон с вами всеми беседую. <смех> Не знаю. Давайте жахнем, что. В принципе, в принципе. Суть концепта я понял. Я, я понял как-то вот, ну, вот на ходу вот это вот, в этой импровизированной обстановке. Понял, как это работает, как накидывать. И все равно даже к этой и как бы импровизации надо иметь какую-то подготовку. Я, я, я уловил. Я думаю, это можно делать. Я думаю, это можно делать. Просто всегда нужно иметь план Б. Выпьем же за план Б. По памяти скажи. Да, с, это... с памятью проблем нету. После трех сотрясений и одного ушиба головного мозга у меня стало чуть лучше с памятью, чем было до этого. Так что с памятью проблем нету. С памятью проблемы есть только когда происходят какие-то воздействия на организм из вне. Ну, либо алкогольные, либо какие бы то ни было другие. Вот, А в целом, когда вот ну, абсолютно чистые от этих воздействий у меня, по-моему, турбопамять. То есть, поэтому по памяти я не знаю, что сказать. Я, В принципе, все шутки, что сейчас сказал, сказал по памяти. По памяти... А, ты про то, что в телефоне? Ну, я хрен знает. Там разгон был какой-то. Какой-то разгон. Блин, хреново, что нет синхронизации. Надо было бы этом. Там в каком-то блокноте сохранено. Надо ну, да какие-то бумажки есть. Ну, хрен его знает. Лишь тоже как бы это все импровизация, неподготовленность. А, кто же знал, ты же не кинь. А, Че по этот, Я же не знал, что, что вы заходите, чем забивать эфирное время. Это же все как бы это. Пилот, пилотный выпуск. Мы это пробуем, лучше с это, лучше скажи, как тебе твое мнение по этому, Саш. Саш, как тебе твое мнение вообще, в принципе, по вот такому вот концепту? ты же должен понимать, что это дико сырой материал. И я хочу слышать именно вот мнение. Что-то я и сам понимаю, вот можно ли из этого чего-то лепить? Или тупо класть хуй на вот эту концепцию и вот играться в одно лицо, это тупая, тупая хрень. Вот что на самом деле интересно. Вот. А, ну, шуток можно и заранее подготавливать, даже если в одно лицо писать, из старых, из памяти. Вот. Дело-то -дело не в этом. Имеет ли это все смысл быть дальше, как, э, грубо говоря, часть часть алкоблога, часть плейлиста, алкоблог в одно лицо? Вот-вот-вот, вот у меня вопрос к тебе, Александр, вот, вот это вот мне ответь. В принципе, заевца имеет место быть, граф лидов. 40 градусов, те еще, те еще черные куранты. Вот. Что такое счастье? А, это состояние, ну вот, на какой-то текущий, он ведь может быть разным, да, момент. Э, либо там минута, мгновение, неделя, месяц или год. И это все равно состояние временное. Охуенное совпадение охуенных факторов, может так. Ну вот сам, сам самых заеба, заебатовских факторов, самых. Самых. Оху совпадение их вот, в самое охуенное время оно никогда не будет продолжительным потому что рано или поздно произойдет какой-то пиздец ну и после пиздеца, ну, вот, который мы в данном случае будем рассматривать как несчастье вам все лучше рано или поздно придет ну так же как с этим, с настроением не может быть всегда весело, не должно быть всегда интересно, должно быть когда-то скучно произойдет так или иначе несчастье вот. ну, и оно как бы тебя вернет, снова толкнет к счастью вот, ну хуй знает, ну, такое, блядь... В моем понимании это как бы, наверное, все-таки какое-то состояние души, вот, когда, вот... Оно все равно определенное, определенный момент, он может быть длительным, он может быть длительным на, хуй знает, лет на 50 или, блядь, на 15 минут, но будет это ебаный оргазм или это ебаная совместная жизнь, блядь, с, это, э, с тем самым человеком. вот, Ну, то есть, и, ну и так далее. Ну, если ты президент, блядь, Африканской республики, блядь, Тиран, то это, да, тоже. Вот, то есть оно все равно относительное. Для каждого же оно все, все равно свое. Сука мутное, мутное, философское такое понятие. Я вот все равно не могу определиться. Моя точка зрения, вот если ты хочешь именно это услышать, хуй просыт. Мне кажется, это что-то, знаешь, что-то типа э, такой глубокий вопрос из, это, из разряда, как э, дудь спрашивает, или поздно спрашивает там тут спрашивает, появившись перед Путиным, что-то спросишь, там, поздно, переявившись через Богом. Спросит, вот, что-то из такого глубокого вопроса. Она, ну, там, в чем сила, в чем правда, да, и что ты скажешь. Там, ну, там, какие-то у них такие вопросы же, да. Я херова знаю. В чем счастье, блядь. Счастье в жизни. Счастье в жизни, счастье в том, что, ну, ты жив, и ты понимаешь эту жизнь, и ты понимаешь э, свои ошибки, ошибки чужих. Ты как-то движешься, ты всегда движешься. Ты движешься всегда, и я не знаю, в этом счастье. Счастье в отсутствии... В отсутствии горя. Я не знаю, ну хуй знает. Счастье. Счастье, ну, везде. Может, по-разному можно смотреть. Его можно смотреть в контексте какой-то ситуации, в контексте всего. Я хуй знает, я не запарился. Также можно спросить, что, блядь, ёбка, такой любой, блядь. Какая-нибудь, грубо говоря, отъебанная мною 15 минут назад пизда, блядь, скажет, ну, вот типа в этом. И... Которая впервые в жизни испытала оргазм от члена, блядь. в основном от я а испытывал, там, теребони себя, ваду в душе. Вот, и... Э -э -э хуй его знает, хуй его знает. Не знаю, ну давай, давай, давай так. Вот, ну, мое личное мнение именно применимо ко, ко мне самому. Вот, ну вот, блядь, это не... Именно личное мое мнение, именно лично в моей жизненной ситуации вот за эти мои без пары недель, там, 35 лет. Счастье в том, что я учусь на своих ошибках, я делаю из них выводы, и счастье в том, что я знаю, как с этим всем жить, и счастье в том, что я кайфую от этого всего. вот От этих своих ошибок, от своих решений, выводов, движений, от набора опыта, и, от наверное, счастье в том, что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 Да, грубо говоря, как этот вопрос э, Дудя. Дудья что он у себя спрашивает. В чем сила, да? Я наверное, на него бы ответил бы, наверное, в разуме в разуме, в, в понимании, в осмыслении. В чем сила? Да, наверное, блядь, в разуме, конечно. В самоанализе, вот, ну, вот в этой телеге. Так что счастье это, сука, такое странное понятие, блядь. Не знаю. Оно, наверное, даже глубже, чем любой, блядь. Даже все более ну, моментальное. И в то же время оно более растянутое. На года, на время, на минуты, блядь. Ну, хуй знает. Время, песок, блядь. Счастье в том, чтобы быть с собой. Вот, вот, вот. Кто там? О, Артюшкин. Артюшкин, приветствие. Дима, ты поздно включился. Здесь был пилотный выпуск. Эх, пилотный прогон, блядь, э, видоса. Пиши в комментариях, что ты думал, потому что ты нихера не видел. В общем, жахнем, жахнем. Ну что, вечер субботы, почему бы и нет? Я всю кондиции. Нет, самый треш-кондиции, это вот когда вот когда начинаешь Курить свой свои поролоновые стены, блять, я не знаю, ну, я хуй знает. И начинаешь с это, с утрофиолетовой лампы бегать в панике, она ну, тоже под грибами, я не знаю, под гашем, бегать и искать эти э, би биоследы, блять, чтобы не спалиться перед приходом подруги, блядь, где? В поролоне, блядь, биоматериалы, блядь. Так что это пока еще, наверное, не кондиция, блядь.